привет сегодня у нас ну такой тоже так сказать неочередной, неочередной стрим поэтому хотел поговорить с вами о практиках о крии йоги осознать силу своей души это очень важно на самом деле потому что мы часто вот видите, стараемся возмущаемся, тратим энергию ну, в чем-то даже вот, в энергию возмущения мы выкидываем свою энергию, возмущаемся паразитами. А уделить внимание себе своей энергетике часто забываем. Действительно забываем. Поэтому очень важно. Очень важно уметь работать с энергией. И начинать здесь и сейчас. А сейчас время очень удобное. Знаете, первое число. Всегда мы пытаемся, знаете, начинать с понедельника, начинаем с нового года, с нового месяца. Это очень удобно начать здесь и сейчас. Да, здравствуйте, друзья мои, всем из Франции и из других мест. Да, что-то такое. Что... Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о Крия-йоге У меня есть на канале, в плейлисте Крия-йога Есть техники Их немного, их 19 техник И они, в общем-то, просты Я знаю много людей, которые Ну, из слушателей, из тех, кто смотрит мой канал Которые регулярно Регулярно занимаются Уже долгое время этой кри-йогой И их результаты ну, Те, кто Действительно, насколько быстро Человек может продвинуться В своем в своем развитии Потому что кри-йога, во-первых, ускоряет Отработку кармы Карма, действительно, которую мы часто Бывает годами Десятилетиями, не можем решить этих Эти вопросы, они все время возвращаются И бьют нам по балде с помощью крий йоги она начинает ускоряться. Поначалу этот процесс в чем-то болезненный. Так. Потом так можно заниматься крий йогой с искривленным позвоночником нужно, даже если у вас, как говорится, проблемы с позвоночником, проблемы там, с ногами, у вас там вообще может что-то отсутствовать, какие-то органы. крия йога как раз это важная Важная техника И настолько простая И настолько она может продвинуть вас вот от, от мечты о том, что вы думаете Вот надо заниматься, надо делать что-то А техника универсальная И она привнесена в наш мир Очень древними и мощными существами Которые до сих пор продолжают курировать И даже в физическом теле присутствовать в этом мире как вам не кажется, это фантастическим, это так И то, что у вас есть возможность вот, э, Начинать здесь и сейчас Это действительно чудо Которое мы часто, знаете, у нас Вселенная нам часто дает шансы Шансы изменить что-то Нам кажется, что мир жесток и а на самом деле нет Всегда Вселенная дает шанс Но мы его упускаем, он идет мимо нас Идет мимо, и мы не слышим, не чувствуем его. Так вот, Крия-йога, вот сегодня не хотел делать стрим, а у меня, что ты, что ты, гад, сидишь, когда вот сейчас ты можешь сказать, и это может кого-то подтолкнуть, и на самом деле дать ему выход. Так, звук увеличьте. Друзья, в микрофон, прямо говорю, в микрофон. Да, надо самостоятельно практиковать, друзья мои. Дело в том, что то, что у, ну, есть у меня на канале вот 19 техник, это только начало на самом деле. И я собирался дать следующие техники, которые уже включают в себя не только центры, чакры нашего тела, но и дело в том, что множество, вот мы всегда, вот йоги работают с достаточно с ограниченным количеством энергоцентров. На самом деле их гораздо больше, огромное количество. И они находятся как у вашего тела. И когда вы, во-первых, начинаете разбираться, ну то есть уже становитесь по-настоящему не пользователем, а хозяином своего тела ну вот реального энергетического тела это дает вам такой такой рывок в ваших силах в вашем здоровье вот во всем это дает огромный рывок вы становитесь хозяином вы не просто ну как бы кусок мяса не просто э, существо которое болтает туда сюда и э, любой Пользуется интернетом поэтому наверное э, ну не мог молчать друзья мои на самом деле не мог молчать Потому что хотел сегодня, ну так много событий происходило различных, и но как говорится, высшие силы дали мне, как говорится, под затылок сказали. И что там? Думал тут спать людей выйти и сказать, что, друзья мои, надо вот взяться, надо работать над собой. Все вот. Надо работать, понимаете. И любые техники, я понимаю, там кто-то у вас там клонник, может быть, возрождение, там, упражнение, это там, Цигун, все это понятно, все это йога, там, любая йога там, она так или иначе нормально подвисает, друзья мои. Да, согласен. Ну что делать? Видимо, видимо, такой день. И сила, как говорится, зла не очень не очень хотят, чтобы я донес давать до информацию. А я хотел донести информацию, что собираюсь техники кри йоги еще продолжить для тех, кто хочет идти дальше, кто хочет сказать, что не только мое тело, но еще вот осознать себя как энергию. Уметь работать с центрами, которые находятся вне нашего тела Уже я такие техники давал, но их же много на самом деле Много и хочется, чтобы вот этот процесс эволюции, развития Чтобы вы сделали следующий шаг от понимания, что вы не просто человеческое существо Что вы энергия, что вы сила Вот что хотел до вас донести сегодня Хотя видите, виснет и интернет не очень ну не знаю вот я я должен дать вам эти техники если успею это сделать хотя сегодня знаете столько новостей ко мне тут намыливается делегация из южной африки вот это уведомили меня что собираются как говорится некоторые Знатоки, то есть старейшины и представители из деревни, всем, всеми вам, как говорится, э, э, нелюбимого, нелюбимого черного колдуна, они собираются нами, навестить меня с некоторыми известиями, о которых хотят сообщить мне лично. То есть собирается здесь целая делегация. это, конечно, новости. Принимать вообще не принимать здесь нигде. Этих ребят На самом деле Ну, примерно я представляю, что они хотят мне сказать э -э Примерно представляю Вплоть до того, что, наверное Хотят пригласить меня <coughs> Им туда На время Либо навсегда э -э Вряд ли это мне подходит Сейчас тут некоторые скажут Ага, наверное, это как его Душа черного колдуна овладела Мистиком и под внешней оболочки уже скрываются Совсем другие силы Сейчас, знаете, знаю я таких Они активизируются Тут мне, знаете, много э, всяких Тут уже образовался целый клан Таких <с Porque> антимистиков Которые так это веселит Знаете, которые все тут Про меня какие-то байки травят Мне это даже нравится Я думаю, вообще кайф Дожил я Дожил я старый дуралей до этого, как его до того, чтобы тут э, появились всякие. Не верьте ему, не верьте. посмотрю на вот я лично смотрю на этих людей и думаю, слушайте, вот это же насекомые. Вообще даже вот я просто смотрю, насекомые, они вот. Как вы думаю, ребята, хоть маскируйтесь, хоть как-то свои эти тараканьи усы-то засуньте, хоть как-то масочку какую-то наденьте, потому что невозможно. Ну ладно, друзья мои, это это пока вот такие новости, посмотрим. Я же вам еще многого не рассказал, хочется успеть, хочется успеть пока пока не узнать. Вот сегодня меня торкнуло, что к йогу то я вам только начало дал, а надо дальше надо идти вперед Потому что это Которых я знаю И в чем-то даже восхищаюсь ими Вот Некоторые некоторые из вас, которые Смотрят частенько мои видео Я восхищаюсь ими Я понимаю, какой они огромный путь Проделали За вот это некоторое время Нашего знакомства Не потому что я какой-то такой Нет, я-то дурь На самом деле Потому что у них пробудилась сила их души А вот в чем Потому что из меня-то, знаете, как учитель-то, в общем Как бы грубо сказать, как, как из этого пуля Не буду говорить плохих слов Пробудилась И многим из них помогает крия-йога Это его вот этого такого странного Как, как по-современному это назвать проект. Ну, это не проект, а такая волна, которая должна, и закружились в этой вот круговертии этого мира, и, знаете, как это бывает, думаешь, что картинки мелькают перед глазами, знаете, вот как в поле, там, едешь, там, чик-чик-чик, столбы мелькают, и ты вот так смотришь, смотришь, прямо как бы убаюкиваешься, и вот этот мир часто убаюкивает нас вот этим мельтешением, вот этим... И мы думаем, что мы куда-то движемся, а на самом деле мы чепимся на месте. Но вот э, кому-то пора перестать кружиться. И пора вот, от, из прошлого вернуться вперед и делать шаг. Ну вот видите, сегодня у нас весь ответы на вопросы. Так, мистик, мы вас ни в какую Африку не пустим. Друзья мои, я, честно говоря, не собираюсь туда ехать. Действительно, вот мистик не поедет, он север любит. Вот у меня прямо такое вот жгучее желание вот, в последние несколько дней. Поехать на север, вот хочется мне на Пелое море, я там долгое время не был, и все уж по это, поздувались, поздувались, знаю еще нескольких человек, которые хотят, но видимо придется мне ни одному не знаю, потому что обстоятельства складываются, что я не могу отсюда уехать, понимаете, я сейчас вот прямо к этому месту пригвожден. То есть я настолько раньше любил путешествия, а сейчас я вот как привязан цепями вот к этому месту. Вот, вот этими обстоятельствами, Этими местом силы, этими вот этими африканцами, этими душами покойными, этими караванами Они дают даже вот секунды покоя, а душа рвется, душа рвется почувствовать вкус вот этого моря даже соленого ледяного моря покрытого ледяной коркой этих сосен этого севера этих сопок вот это вот вот эта тяга знаете хорошо бы конечно вообще Норвегию посетить фьорды не, не. так Пойти в Африку не забудьте микрофон микрофоном многим нравится а дело в том что не, не удается мне, знаете, такой маленький. Вот у меня был микрофон, но сломался. И вот даже вот здесь нашел такой микрофон, тоже сломался. Вот эти тонкие проводки, они, я не знаю, одноразовые. Я даже пробовал их это, ну, как бы зачистить и свернуть, а вообще не работает. То есть вот они специально, глупо себя чувствуешь, но все-таки это... Как так сказать, вот так вот, что на телефон, там на планшет снял И все. Я же тут, знаете, без технических этих. Хотя мне некоторые хорошие люди мне предлагали вот, из зрителей, говорят, давайте мы застакины там какие-то красивые там тип, ну какие-то там. Таинственные вещи, действительно хорошие присылали. Знаете, я долго не тяну, это надо на компьютере. Это, то есть, я должен куда-то посылать свое видео, там его спонсируют потом присылать мне, и я это буду выкладывать. То есть, схема очень сложная, выходит в этом плане. И думаю, не запарив. Тут, видите, без какого-то без без музыки без титров там какой там истик шоу там и такая прум веселая музыка там здорово не очень не очень выходит пока хочется конечно сделать что-то покрасивее но пока пока не выходит так ну что же людмила лотова да многие не понимают не принимают делай три йогу стараюсь вот людмила молодец вот я понимаю людей действия которые может быть ошибаются может быть что-то не получается но они начинают делать и дел начинают делать вот воля воля аскеза хотя ничего такого сложного у не нету легли там перед сном даже даже уж я не говорю о какой-то там э, позе для медитации просто легли погоняя энергию, почувствовали ощутили себя чистой энергией, не не куском мяса вот это да Так, <Warrior laughs> в Африке горелые, злые крокодилы. Нет, я африки то не боюсь, я бывал там частенько, как говорится, в разных, и в Южной Африке, и в Европе, наверное, скажут, что это чужая земля. Вся эта, она, наша земля там маленькая. Этот мир такой маленький на самом деле. И думать, что вот там там типа чужие, это все равно, что знаете, любить соседей по... -по... Так, Северный ветер уже не первый раз пишет регрессивный гипноз. Друзья мои, я тут часто сталкиваюсь с этими регрессивным гипнозом. Понятно, я просто не хочу... Ну, сделаю я какой-нибудь простой. Это просто... Вы сами можете себе всегда делать этот гипноз. Уж если вы хотите понять, кем вы были раньше, ну это достаточно просто. Вам обязательно нужна чья-то помощь. Всегда вам нужны чьи-то костыли, чтобы вам кто-то сказал, какой-нибудь умник. И все они, да, там скажут, но больше запутает вам мозг на самом деле. Обещал. Ну вот, знаете, не надо обещать. Вот я всегда замечаю, как вот скажешь, сделаю. Вот всегда говорю, будет стрим. Столько препятствий возникнет. Действительно, там какие-то граждане из Африки начнут там что-нибудь в мозги парить. Какие-то там службы начнут звонить. А родственники начнут там, это, как говорится, как это называется, там, фестивалить. То есть, вообще. Поэтому я стараюсь. Я человек действия. Решил, сделал. Вот сейчас я не собирался делать стрим. А тут я понял, что, как говорится, времени мало у этого, у старенького дяди Митика. И... Как программу не выполню, буду потом маяться. Знаете, и так тут наделал вот этих вот кармических долгов, тут, сражаясь с этими светриными мельницами. Ну, что делать? Приходится. Так, Марта, я занимаюсь кри-йогой, правда, только первый, второй, второй, третий. Приучаю себя. Это верно пробуждает силы души. Да, Марта, вот хотя бы чуть-чуть. Не надо там сказать, что я там буду, прямо все техники. Пробуйте понемножку. Сделали там-сям. Почувствовали, ощутили Почувствовали, себя уже по-другому чувствуете Работайте, работайте, друзья мои Так Они хотят стать добрыми из Африки Ну, друзья, я понимаю Дело в том, что не совсем По понятиям все произошло И понятное дело, что они Для них это Но совершенно не по, не по канонам Что какой-то там Как бы снежок Хрен знает откуда, там из какой-то страны Как там Они Погребли его там Сейчас им нужно Что? Чтобы я им что-то сказал Вы считаете, что я способен, как говорится Руководить африканским племенем Что? Вот трепаться с вами Я же, как говорится, балабол с, Ю с Ютуба А тут какие? Кто-то там недавно мне прислал Что? А почему этого Вот мисс Так вот тут всех это Власть, это, как говорится а этот как его? Что, что он? Что, ну, в общем-то, ругает власть, а его никак не хлопнут, никак его в тюрягу не посадят, никак его это, канал его не заблокируют. Вот прямо есть такие мечтатели, когда же, когда же ты договоришься, балабол, когда же тебя вот это, наконец-то, справедливая длань закона нависнет над тобой и там припечатает, и все, я скажу, ой! Ой, дяденьки, простите, не знал, не хотел. Меня тут это бесы попутали. Чего там была боли? Нет. Ну, друзья мои. Значит, защищают какие-то духи меня пока. Да? Какие-то силы защищают еще. Что э, карающий э, чекистский меч правосудия пока не меня. Но кто-то подозревает, что... Я тайный агент и работаю на, этот, на контору. И таким образом, значит, вот выявляем талантливых людей и их, ну, как бы блокируем. Вот, говорю вам честно. Почувствуйте, что вас блокируют вас? Нет. Всегда говорю Не хотите, не слушайте, а. Душу свою открывайте, работайте Даже самостоятельно работайте Я всегда, знаете, против Мне не очень нравится вот это вот Групповые такие Давайте соберемся все вместе Всегда это, знаете, какая-то э, Возможность пофилонить Типа вот все вместе, а я тут рядом Посижу Нет, я всегда привык, привык на самом деле э, Работать в одиночку Знаете, вот в одинаре Поэтому для меня вот это вот Массовость всегда тоже немножко и тяжело потому, Поэтому я понимаю, что надо рассчитывать всегда на самом деле И вот вам всегда рассчитывайте на свои силы Всегда, кто бы там, кем бы вы ни были, кто за вами не стоял Всегда рассчитывайте ни на каких-то, ни на родственников, ни на друзей А рассчитывайте именно на себя А потом, если вам кто-то поможет, это хорошо, это будет плюс Но когда вы понимаете, что никто кроме вас Вот вы здесь и сейчас Что бы у вас ни было, слабые силы, слабое здоровье Непонимание, морок в голове. Вы берете и идете. И пытаетесь сделать. Плохо или хорошо, но пытаетесь сделать. Вот это. Вот эта задача для настоящего сильного духа. А не то, что ой, давайте соберемся, сейчас там мы наваляем там, этим нашим. Ну, приятно, конечно, можно, но это не мой стиль. Я не терплю руководство и сам не люблю вот этих вот учителей каких-то, вот этих получал, проверял там. Нет. Так, уважаемый мистик, прос 18 техники Крии идет работать через синий глаз. В некоторых учениях говорится, что как только появляется медитация этот глаз, то это говорит о том, что у чела открыта кундалини. Ну, дорогой Виталий, вот если вы практически работаете, и когда у вас появится глаз, вы, вы поймете И потом сами посмотрите Открылась у меня кундалини, не открылась А так мы погрезаем вот в этой теоретизированности Кто-то чего-то сказал Вы берете и Может не получается Поначалу вы думаете, представляете, фантазируете Разочаровываетесь, бросаете Опять начинаете Вот это вот процесс Процесс собственного э, движения Собственного вот, вот, вот на этом можно понять А на, на, на чужих теориях сколько есть вот как, как достичь высших состояний как такие около эти ну как бы антураж как этого достичь на самом деле делайте Виталий просто делайте открыться у вас кундалини не откроется развал там эм, как говорится Жадный крокодил солнце проглотил А потом там медведь пришел И пришел медведь, как говорится, зарычал медведь И э, что-то и к большой реке побежал медведь А в большой реке крокодил сидит, а в зубах его не огонь горит Солнце красное, солнце краденое И говорит ему что-то медведь «Выплюнь солнышко скорей, а, а, а не то, гляди, поймаю, пополам переломаю» Ну вот, наверное, мы этому Биллу очкастому тоже, наверное, так скажем. Он, пусть, значит, в роли крокодила, а мы в роли медведяр. Тем более у нас этих медведей, как говорится, как грязи. Так, мистик, благодарю вас за ваши практики очистки. Отч ага. После очистки помещения улицы города края. Вот да, Ольга работает практически. Практически и, и на своей, как говорится, шее. И, и минусы, и плюсы понимает, друзья мои. Виснет сегодня сильно Ну, вот видите, да, видимо Все в интернете сидят И э, у нас в поселке тут народ поприехало А все же, как говорится, тоже Приехали и сразу в экран уставились Нет, чтобы прогуляться по ночному лесу Почувствовать Но у нас, правда, гулять опасно У нас тут эти, как его, эти ходят покойники Поэтому я бы не советовал Ну, никто и не ходит Все сидят в экран уставились И Так Светлана Скалова Порвала связку на правом суставе колена, Перенесла три операции, занималась гимнастикой Но до сих пор сустав слабый, болит иногда Могу ли я с помощью крия йоги Восстановить сустав? Можете, ну то есть должен быть комплекс То есть и гимнастика, и может быть Какие-то там препараты Может быть мази, но и крио-йога Естественно Позволит восстановить энергетическую Составляющую вот этого А это основа, это баланс Поэтому йога не занимаюсь, не понимаю ее знаете, йога это такое понятие широкое То есть понятие широкое И оно пугает, скажут Йога типа это не наше, это все вот Все то там где-то Индия А мы, как говорится, северные люди не должны йогой заниматься Но знаете, много практик Вот, к примеру, моржевание там Русская техника, она же тоже, тоже, это тоже йога Это просто общее такое вот понятие, которое ну, берет себя при йоге тоже, но, но есть множество школ, ярлыки Что типа, йога не для, для, не для нас Для нас все вся, вся, Все знания этой земли, они должны быть нашими Татьяна Царевна, меня с собой в чемодане возьмите на Белое море. Нафиг это Африка, север наше все. Согласен, север меня тоже, как говорится, это место силы для меня. И действительно, Но ну, кого-то брать в чемодане, но ну, это как-то не по-нашему. Каждый... У меня и так чемодан, знаете, там, с дайверским оборудованием достаточно тяжелый. А еще э, целую царевну тащить в, в другом чемодане. Но у меня там э, силы-то нету. Поэтому, да. А, у Алексея вот, пропал вкус и нюх, постоянный кашель. Чем лечить? Рекомендаций много. И у нас тут на канале какие-то там. Многие, много людей и врачей там. И какие-то э, дыхательные вещи, упражнения, чтобы не застаивалось макрота, чтобы не проникало, не было осложнений Какие-то практики, ну, вот с чем-то там дышать, сода, даже какие-то как бы водочные компрессы, тут посмотрите множество этих. Поэтому а, не просто, Все всем известные. Так, Иван Язиф, в своих практиках я... Упражнения хатха-йоги, парнаяма часто использую. И йоговские какие-то медитативные, и шаманские техники дыхательные. Они все похожи. Они все похожи. То есть нужно, нужно этим работать, не привязываться к, нас, к названиям. Типа вот это наше, а это не наше. Ну, мы же современные понимаем, что наш мир не очень велик. И знания здесь, в принципе, они все похожи. Так, намерения Намерение. Евгений Геотеда. Добрый день. Прижмите кое-что. Будущее нашей страны на кону Надо, согласен. Так, ждем при поездки в Африку. Нет, нет, друзья мои, я не собираюсь ехать. Упал. Не собираюсь ехать в Африку. Мне там сейчас делать нечего абсолютно. Абсолютно нечего. Это действительно так. Я не могу оторваться здесь, но так или иначе, теперь, теперь эти граждане для меня по, получаются как родственники. Поэтому, как же, Бывает целая беда, когда приезжают родственники, фиг знает откуда. И вроде что-то надо что-то говорить, а что говорить не знаешь. Вот такой некоторая неловкость появляется. Ну, посмотрим. Я же вам еще много историй африканских не рассказал. Этих африканских сказок, ох, сколько было всего. И даже здесь вот э, так не рассказал вам про 10 лет в аду, э, как, э, вроде как за это, за большого босса, вот это будет будут дела. Ну, я сейчас понимаю, вот я вам тут какие-нибудь эти каналы скажу, мистика надо поистить надо изгнать из него этого еще не до... это приедут сюда тут будут изменять там этих бесов африканских изгонять какие-нибудь умники найдутся из... это да это да так жестко подписает да из молдовы мистик Начал заниматься, почувствовал вкус. Ну, друзья мои, видите, виснет эфир. Наверное, стоит нам, может, на сегодня завершить. Конечно, хотелось бы какие-то вопросы ответить. Но если это мучение, получается, и не слышно, и не видно. Вот про крия-йогу я вам рассказал. Поэтому давайте вопросы какие-нибудь. Почему я засыпаю во время медитации? Что же делать? Только сконцентрируешь, что ты начинаешь чувствовать и засыпаю. Скажите, что это значит, это нормально? Особенно при работе с чакрами. Да, бояться этого не стоит. Многие засыпают действительно так. Что это Ну не очень хорошо, да. Но это означает, что есть вот эти программы какие-то в вас, как бы паразитические, которые не позволяют. Поэтому часто многих из нас отводит. Вот как вы только соберете заниматься, что-то происходит. Что-то вас там что-то отвлекает. Родственники, работа, еще что-то. Поэтому тут надо хитрить. Тут не надо чуть-чуть, там, пять минут. Ладно, заснете? Ладно, ничего. Но во всяком случае у вас будет вот это вот Вы понимаете, что вы как бы пространство-то обманули Потому что оно не хочет вас выпускать а и йога это нормальный, нормальный ключ Который позволит вам хотя бы эту дверочку приоткрыть И почувствовать свою силу Когда вы почувствуете ее Вас уже остановить будет, ох, как сложно И придут, будут приходить эти дядьки и тетки в капюшонах Вот эти вот э, те, кто пасут нас И все время нас кроют, закрывают, пытаются... Притормозить, чтобы мы не развивались И возможность решить даже Какие-то свои житейские проблемы Потому что, ну, жизнь что это? Череда кармы Когда вы все время что-то отрабатываете Свои долги, там плюсы, минусы получаете Но Надо Надо работать Вот это вот крия-йога ключ Вот я ему говорю вот Это ключ для, для тех, кто это поймет Это ключ и э, даже э, даже я сам чу ну, вот чувствую вот этих эти люди, которые бывают ко мне, обращаются там, э, я вот в чем-то нахожусь в восхищении, понимаю, что как они Как они идут вперед. Они с собой недовольны часто бывают, думают, что они слишком слабо бегут, но я знаю, что на самом деле у них есть шанс. Есть шанс достичь вот, многого. И вот это вот. Вот это э, настолько меня радует. Так, э, про вчерашний концерт поговорим. А вы имеете в виду э, концерты, я, честно говоря, не смотрел. Если вы имеете в виду выступление, как говорится, гражданина граждан президента, ну, что о нем говорить. Хотел отдельное вы видео выпустить. С тем, что там что и как Как он выглядит, что он сказал Ну, может быть и стоит, может быть завтра Сейчас что-то куражу по этому поводу нет Я уже сегодня сделал там пару видео Таких вот, как говорится, этих Немножко подшкурил этих камер Ну вот одно грузится долго У меня тут грузится, наверное, ночью выйдет Может завтра утра. Потому что грузится по, по 4 часа эм, Ну, одно вот выпустил там тоже Надоел уже с, с ними эм, Так уже, знаете, то меня это развлекает иногда Поэтому я так на кураже немножко их про, про, прописываю ну, э, Мертвичина ходячая Тоже еще из себя там важность давить Больше это смешно Знаете, вот когда смотришь на них и думаешь Какие же морды там Ну, что ж вы за уроды-то, а? Как, как, как же вас это Как же все это все не видят, что вы уроды Чтобы каждый вместо того, чтобы там Преклоняться перед вами, там голову Там наклонять, сказать, ой, какой вы великий Сказать, да урод ты, урод Что ты, что, каких званий там Каких орденов, медалей, погонов Не надень, все равно это... Смеяться вот, Прямо искренне Искренне Так тоже засыпаю медитацию. Ну, засыпаете ничего. Ну, если вы делаете постоянно, вы осваиваете, двигаете вперед. Нормально. Так. Так, вы не жлобов, вы не балабол. Почему бы нет, в конце концов. Да, ну тут советы вот Ивану Князеву, да. Действительно. Друзья мои, и эти какого. Всех мы с вами троллей поистрелили. Даже скучника, низкого. Ну, вчера этого одного зацепил, который мне там грязью поливал. Говорил, что мистик там, ну, мистик и ганьбар. То есть это такие гады, которые обдирают энергию. Я, мне тут донос, донос, но ну, не донос, а уведомление пришло, что что-то какой-то негодяй там поливает нас. Я зашел к нему и тоже поразился, что думаю, ну вообще нормально <къем> Насекомые, то есть таракан смеет, как говорится, <къем> вещать людям Думаю, ну ты, блин, даешь Таракаша, столько вас повылезло Пытаются действительно людской энергией попитаться Еще там какие-то слова говорить Ну, э, честно, откровенно, я думаю Ну, попался ты мне Я вот так, э, знаете, как любые такие Пользуюсь техникой черных колдунов Они стараются карму себе не портить Но когда на них происходит нападение Они с удовольствием Часто они даже провоцируют это, И с удовольствием они просто пожирают Энергию того, кто на них напал Тем Более если он слабачок Они просто его берут и, и, и, и в кулачок И все А тот там ких -ких, Все, до свидания Но я с того только, только удачу снял Больше думаю, что там на себя Пусть живет таракан раканы тоже должны жить Вот я муравьев там уважаю Муху уважаю комаров Несмотря на то, что они кажутся паразитами Но без них бы и бы не было И вообще было как бы сложновато этой природе Знаете, а уж если не говорить о пчелах, шмелях Которых тоже паразиты пытаются уничтожить Тоже без них и растения не будут цвести, Поэтому надо насекомых Но вот бывают паразиты, которые еще и это... Так, собираюсь займет в спортзале. Вот, Светлана, молодец. То есть надо нормально, нормально. Мистик изображение не очень. Ну что же, так, мистик. Почему в некоторых религиях существует жертвоприношение животными? Правильно ли это? Откуда это берется? Нет, друзья мои, я против любых жертвоприношений. В крайнем случае только символические. Ну, символически, когда, может быть, знаете, вот, э, там, вино, хлеб, когда это используется как вот э, мед, молоко, э, может быть, шерсть какая-то, но где, там, где используется кровь и жизни чьи-то, это неприемлемо. Будь то это э, какие-то техники вуду, будь это э, жертвоприношение других религий, это... В, в нормальную религию привнесено, привнесен вот этот сатанизм и жертвоприношение Многие могут возмутиться, мы тут Если чья-то жизнь приносится в жертву Все это очень плохо, как говорится, пахнет и кончается Поэтому я лично против И религии я все уважаю Но жертвоприношение, понимаю, что это ошибка Мягко, если сказано. Так да, вот это вот. Что ты делаешь? Ничего. А что ты? Я им помогаю. Знаете, вот эта неэффективность да, вот труда, это в армии особенно, по потому, что все вроде что-то делают, все устали, вмыли, а производительство труда очень, очень, так сказать, низкая. Так. Мистик, моя мама, красная родинка на темечке, что это может означать, печать? Ну, что-то наверное может. А Видно, их так так не так. Мистик, как ты относишься к психологии? К психологии отношусь. У меня вот ко мне многие психологи обращаются и психиатры тоже, потому что и эти люди и понимают, что в основе всего жизни... психологии, но когда есть проблема на уровне энергетики то вот работать в психологии часто бессмысленно, то есть настоящий психолог должен разбираться и в других вещах, тогда тогда это вот комплекс нормально работает, а когда вы только узкий специалист, знаете, очень многие психологи они настолько истощаются, что им самим нужны психологи и психиатр, ну психиатры, вот сейчас знаете последнее время, ну, много людей ко мне обращаются с различными энергетическими проблемами. кому-то там не удается помочь хорошо, кому-то так сказать не, не настолько хорошо так или иначе. но вот эта волна, то есть ее достаточно, я понимаю психологов теперь, потому что вот эта волна чужой чужой энергии, я общаюсь с людьми и на меня налипает большое количество. сейчас я вроде как ну, для этого мне приходится много практиковать Чтобы переработать чужую энергию в себе И в них тоже То есть это вот, школа, которой я С одной стороны я вроде как помогаю людям С другой стороны я учусь сам То есть когда вы учитесь Понимаете, постигаете, становитесь сильнее вот это, вот это путь Психология нормальная наука Нормальная наука Но я всегда за то Чтобы относиться ко всему в комплексе Чтобы вы понимали И в физике, и в химии и в ядерной физике. И в, э, согласен. Но вот э, узкий специалист не видит общей картины. Вот в этом беда часто бывает. Так, друзья мои. Так. Э, осознание есть, исполняется хорошо. Не дает покоя. Почему вы сказали, осталось мало времени, не успею? Ну, друзья мои, ну... По... Постараюсь успеть, во всяком случае Не думайте, что я там как-то... Ну, знаете, это некоторые предсказатели могут понять, что что-то такое А бывает, понимаешь, я же просто чувствую энергию, я ее вижу И бывает, чувствуешь, что как бы колечко-то сжимается каждый раз Предпринимаешь какие-то, чтобы его рожать Тебе, так сказать, время еще сберегаешь, но оно все равно вот это вот начинает сжиматься, сжиматься, сжиматься, и уже чувствуешь, что ну как бы дышать-то уже становится сложно И уже как бы понимаешь, что близко, близко, как говорится, поступ командора, ну образно говоря Поэтому не, не, не спешу никуда так как держать удар от близких сложно сложно но этот этап нужно нужно тоже осваивать это не открывайтесь на тоже только на себя но и берегите своих близких понимаете что они в чем-то не... и если вы попытаетесь от них просто отстраниться их выбросить из своей жизни это не не путь это не метод это не метод Многие думают, что магия – это игра, но это не так. Да, та, та, Таисия, Таисия, это намного серьезней. Да, друзья мои, это настолько серьезно, что вы не представляете. Сейчас все обострилось, и вам начинает открываться, что и экономика – это магия, и политика – это магия, и жизнь наша – это магия. Потому что магия – это энергия. А если энергия, вы ее чувствуете, вы начинаете вносить... Это не, не значит, у кого-то может быть больше способностей, меньше Но любой человек это энергия И магия она внутри него Вот и все и Если вы просто учитесь хотя бы минимально этим, этим техникам Вы развиваетесь, душа ваша развивается, вы становитесь Поэтому и такие блоки стоят Ни в коем случае не занимайтесь Ни в коем случае идите к специалистам Нет, друзья мои, занимайтесь вы вперед Не назад, а вперед И ваша душа будет идти так, друзья мои Ну вот видите, глушат И мне очень неудобно, что, что Так у нас Сегодня эфир Потому что все зависает Все перевисает Давайте, не знаю уж Тогда сегодня закончим Вроде как все, что хотел Я сказал вам Давайте, может быть, напоследок Сейчас вот нас, кто, кто есть Выразим наше намерение чтобы мы не просто с вами там Побалаболили вот Телефон не включается А э, действительно Сейчас я открою намерение Правда его там корректировали Перекорректировали Открою намерение Нашего шамана кузнеца И давайте Я свое намерение Ну и вы как если сможете Если хотите Скажем что я сын Либо дочь матери земли Страх, боль и страдания Здесь и сейчас прекращает свое существование И теперь, здесь и сейчас Пусть родится вектор Парадигма нового мира Направленная на созидание Любовь и благополучие всего живого Да будет так Я Русь Ну вот, друзья мои На вот такой ноте Тем более, видите, зависит Сегодня нашу встречу Надеюсь, еще увидеться с вами. И, может быть, кто-то из вас сегодня начнет заниматься крией-йогой и еще удивит всех нас и этот мир, и богов. Пока.